Команда экспериментальный кружок. Встречаем! Ну, пока встречаем реквизит, да, пока можно немножко разогреться. В зал немного, по-моему, подустал. Давайте поаплодируем, друзья, разомнемся, разожжемся! Итак, Нижнекарский, экспериментальный кружок. популярные рестораны, где можно поесть в темноте. Ну, так называемые темные рестораны. Итак, представьте, в таком заведении произошло преступление. На место преступления сразу же прибыл следователь Давыдов. На тот момент в ресторане все еще не было света. Слава богу вы приехали. У нас такое ужасное преступление случилось. Да ладно, ага. Так, так, так. Тут нужно порассуждать. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так. Так, так. Так, так. Я не понял, что у вас крыша протекает что ли? Так. Так правильно говорить Кавказ. Вообще тут татар правильно говорить, Так, так. Все, давай там дальше. Да, давайте раскроем это ужасное преступление. тут же все элементарно. Они кажется, его просто отравили. А вас ничего не смущает. У него же из груди нож торчит. Ну, тут можно все объяснить, просто кто-то из работников в столовой подкинул нож ему прямо в еду. Да, конечно. А он просто спокойно съел этот нож с едой, нож прошел по пищеводу и проткнул его изнутри. Сын мой поздравляю, ты принят в органы. думаю, что нужно сделать тест ДНК и РНК, чтобы определить наличие от страна. Я здесь самый умный, корни из 34 четыре. Не обращайте внимание, это мой напарник, придурок. Ладно, все, иди отсюда. В машине погрейся. А когда зарплату дадут, будет, будет, дадут, потом, иди отсюда, волонтер. Кстати, вы уже посмотрели видеокамеры. Какие видеокамеры? Пошел, вон отсюда говорю. Тьма... Камеры включайте. Ага, так смотрим, смотрим, что там. ага. Так, так, так. Смотрим, смотрим. Так, стоп. Ага, там что-то было. Ботай обратно. Обратно, обратно. Так, стоп. Ага. Пауза. Все. Увеличивай теперь. Еще, еще, еще увеличивай. Еще, еще, еще. Еще увеличивай. Теперь правый угол увеличивай. Все, еще, еще больше. Вот теперь в 10 тысяч раз больше увеличивай. Все, понятно, его убил стафилокок. Ты еще был не один, это стафилакок ОПГ. ДНК, ДНК. Так все, заткнись, я уже нашел убийцу. Все же лимит на все, вот забери его, иди посади в тюрьму. А как вы поняли, следователь Давыдов был намного тупее своего стажера. Ты еще меня постоянно оскорбляешь, а? Я так-то автор этого стема. Тут все зависит от моих слов. Ну да, конечно. И тут следователь Давыдов и стажер начинают неожиданно танцевать контент. Козел. А пока эти два дебила танцевали, настоящий убийца скрылся с места преступления. А кому интер интересно, Стефилококко оправдали. Дорогие друзья, вот всем известно, что на следующий год у нас в России проведется чемпионат мира по футболу, и все страны ищут себе города, где они будут базироваться. Мы предлагаем вот всех фаворитов собрать и отправить к нам в Нижнекамск. Но сами понимаете, там химия, туда-сюда топить по-любому покажет. Спасибо. Кого Квейлик, экспериментальный кружок.